у нас встречаются абсолютно разные. Кто-то говорит, не денег, кто-то говорит, я уже много потерял денег в интернете. А есть люди-новички, которые пришли и еще не понимают, как развивается бизнес, как это нужно приглашать людей и как вообще строить свою структуру. Поэтому в наша компания без исключения имеет свою социальную программу. И сейчас мы порисуем, как она у нас работает. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что мы с вами работаем в тренарном маркетинге. Вход у нас всегда открыт на любую программу по вашему выбору. В каждой программе у нас открыт вход в любой стол. Вы можете создавать всевозможные стратегии на любой из наших программ. Вход у нас всегда доступный. Вы можете строить цепочки, вы можете развивать свой бизнес – у нас идет управление двумя бронями, что, собственно, вам увеличивает возможности заработка и дает стопроцентное управление. Бронь 1. Это главная бронь, по ней происходит всегда первое действие. Вторая бронь – это вам бронь в помощь. Либо по первой происходит движение, а по второй направляется ваш реинвест. Вы этому всему научитесь. У нас в компании есть видео уроки. Можете их просмотреть. А я продолжаю вам доносить именно маркетинг. И моя задача не показывать разные стратегии развития. Стратегии вы можете применять в своих командах. А я хочу вам показать путь, как двигаться от малых денег к деньгам большим. Поэтому начинаю всегда презентацию с первого стола. Вход «500 рублей». Вы активируетесь и видите себя наверху, под вами три пустых места. Поставьте брони, занять один, занять два. Встал к вам первый человек, вы увидели его фотографию. Бронь слетела, бронь переставьте. Встанет к вам второй человек, вы 500 рублей получаете на баланс для вывода. А с третьего происходит закрытие первого стола, и вы автоматически переходите на второй стол. Кто может к вам прийти на второй стол? Люди сразу, которые покупают второй стол за 1000 рублей. Люди с первого стола, как только под ними встает 3 человека. Все ваши партнеры возвращают свои вложенные средства и переходят по вашим броням на второй стол. Первый станет... Тысяча рублей идет накопление. Накопительные балансы нужны для того, чтобы вы двигались по столам из заработанных денег в компании, а уже не из собственного кармана. А вот со второго человека все дружно переходим на площадку Идеальный банк. Об этой площадке в следующем видеоролике. Сейчас мы разбираем именно социальную программу. С третьего. Происходит закрытие второго стола, получается 1000 и 1000, 2000 рублей. Автоматический переход на третий стол. Где к вам приходит первый человек, он может перейти со второго в третий, либо купить у вас третий стол. Вы переходите сразу автоматически в основную программу «Идеал М-Мини», либо, если вы уже есть на этой программе, это ваш клон, и он идет по вашей броне. У вас происходит реинвест в первый стол. Вы возвращаетесь к своему спонсору. Все ваши партнеры всегда будут следовать за вами. То есть вы последующие первые столы уже будете закрывать не только с вновь пришедшими людьми. Но и все ваши партнеры будут создавать вам искусственную закольцовку и вам помогать закрывать следующие первые столы. Каждый последующий стол будет направляться уже по вашей броне к вам, либо к вашему партнеру по вашей броне. Из второго стола каждый ваш клон будет переходить по вашей броне уже в третий стол. Либо к вам, либо вниз к человеку, куда вы будете ставить бронь. Итак, со второго человека вы получаете уже 2000 на вывод и 2000 на вывод. Что мы будем иметь? Подводим итог. Мы будем здесь за каждый пройденный круг зарабатывать 4500 рублей. 500 рублей – Каждый первый стол, на каждом третьем столе 4000 на вывод. Вы будете иметь переход, и все ваши партнеры будут следовать по вашим броням в идеальный банк и, соответственно, в основную программу. Не секрет, люди встречаются разные. Кто-то работает с небольшими деньгами, а кто-то работает с большими деньгами. И они говорят неинтересно на маленькие деньги». Именно по этой причине в нашей компании открывается новая программа, которая позволяет вам перейти к более серьезным суммам. И эта площадка называется «Макси Мани». Старт состоится 6 ноября 2022 года в 19 часов по Москве. Сумма входа 5000 рублей на первый стол. Вход открыт на любой стол. Но моя задача, я повторю вам еще раз, показать вам, как проделать этот путь именно с первого стола, с меньшими затратами и прийти к большим деньгам. Итак, вы активируете первый стол за 5000 рублей. Под вами три пустых места. К вам встает первый человек, 5 тысяч вы получаете на накопительный баланс. Накопительный баланс нужен для того, чтобы вы могли двигаться по столам из заработанных денег в компании. Со второго человека. 4000 вам на вывод. Можете ставить это на вывод. Это ваши денежные средства. А за тысячу рублей вы автоматически переходите на площадку «Идеальный банк». С третьего Происходит закрытие первого стола и автоматический переход на второй стол. Где к вам приходит человек, это может прийти ваш партнер из первого во, второго, во второй стол, либо сразу купить у вас второй стол за 10 тысяч рублей. Накопление. Со второго человека вы уже получаете 10 тысяч на баланс для вывода. Вы можете выводить эти денежные средства, это ваша зарплата. А с третьего происходит уже закрытие второго стола и автоматический переход на третий стол. Кто может к вам прийти на третий стол? Партнеры из второго стола переходят к вам в третий. Либо человек сразу может купить третий стол. С первого у вас происходит автоматический переход на площадку идеал М-Макси, а это реально путь уже к огромным деньгам, и у вас происходит реинвест к спонсору. Вы возвращаетесь к своему спонсору, все ваши партнеры всегда будут следовать за вами, создавая вам искусственную закольцовку, чтобы вы могли... Каждый свой следующий, уже первый стол закрывать не вновь пришедшими партнерами. Новичка пригласили, хорошо. Ваш партнер вернулся вам в радость. Каждый последующий, вами закрытый первый стол, вы уже будете направлять к себе во второй, либо вниз к своему партнеру. Вы 100% управляете бизнесом. Каждый ваш клон... Второго стола вы будете перенаправлять к себе в третий стол, либо к своим партнерам. Следующее место. 20 тысяч на вывод и 20 тысяч на баланс для вывода. Давайте подведем итог данной площадки. Вход единоразовый 5 тысяч рублей. За каждый пройденный круг вы будете зарабатывать... 54 тысячи, это 4 тысячи на первом столе, это 10 тысяч на втором столе и третий стол вам дает 40 тысяч на баланс для вывода. Плюс у вас идет с первого стола переход в идеальный банк, а это у вас идет развитие по идеальному банку. И вы переходите все на идеал М-макси. Следом за вами идут ваши партнеры, и вы двигаетесь к большим деньгам. Ну и, естественно, реинвест в первый стол, чтобы вы могли проходить бесконечное кругов на данной площадке и зарабатывать неограниченное количество денег. Площадка шикарна, уникальна, как и, собственно, все площадки в нашей компании. Они все реально классные, разбирайтесь, зарабатывайте и не ограничивайтесь приглашениями, не ограничивайте себя в доходах. Развивайтесь, растите и желаю вам здоровья, надежных партнеров и больших чеков в нашей компании.